времени суток про сайты знакомств и почему на сайтах знакомств вы можете встретить своего любимого человека. да? И уже буквально за 30 дней вы можете найти своего человека и построить нездоровые них здоровые отношения. Почему именно сейчас? Во-первых, те женщины, которые не уверены в себе, у них заниженная самооценка, я не считаю, что все мужики-козлы, и попадаются только там какие-то придурки, дураки, там недалекие, там виртуальщики, э, психопаты, маньяки, там аферисты. Так вот, э, на сайтах знакомств выгода в том, что вы можете общаться, прокачивать свою уверенность намного проще, чем в живом формате. И я, Надежда Новосельская, как психолог, Психотерапевт Ковыч уже работает более 25 лет в сфере отношений к себе, психология себя, прежде всего развития. Потому что, по сути, мы притягиваем тех людей, которых, которых на самом деле мы должны были притянуть, чтобы чему-то этот человек нас научил. И сегодня я буквально постараюсь кратко показать главные 5 причин, почему Женщины на сайтах знакомств, многие женщины, большинство, не находят того человека, который, который там их ждут. Да-да-да. У каждого человека есть своя цель. И у мужчины, и у женщин. И когда вы сейчас эти пять ошибок осознаете, наверное, для кого-то из вас будет полезным буквально завтра уже мастер-класс, который мы собираемся провести чтобы более детально вам показать, что же делать и как делать. Чтобы уже за 30 дней, да, я не сучу, кто-то и раньше найдет своего человека. свете того, с кем вам хочется строить здоровые, гармоничные отношения. Так вот, эти пять э, причин, я их сейчас назову. Вот выписала себе. Во-первых, Первая причина. Во-первых, женщины не знают четко и не понимают, кого конкретно они хотят. Какого конкретно мужчины. И вот, проводя э, каждый день практические консультации, платные и бесплатные, когда я спрашиваю, а чего вы хотите, В любой теме, это происходит, и так должно быть, будь то здоровье, будь то деньги, будь то ваши другие какие-то цели. Если сейчас мы говорим про отношениях, то если я спрашиваю, например, в консультации, а чего вы хотите? То есть они люди говорят, что их у них там не получается, что они такие и а дальше я спрашиваю, а чего вы хотите? Самый простой вопрос. Ну, чтобы вот я бы хотела, чтобы все было хорошо. Что все? Ну вот, чтобы был хороший, добрый, внимательный, чтобы была семья теплая, чтобы было внимание, было внимание, чтобы я работать меньше работала. Ну, а конкретнее. И тут она поплыла. В большинстве случаев люди не знают, чего хотят, правильно не умеют формулировать запрос. И, да, и те, которые... не знают, как формулировать запрос, в мозгах, в наших, в нашем сознании, если в сознании вы не закинули правильный запрос, то бессознательные подкидывают вам тех мужчин, сейчас мы говорим про отношения мужчин и женщин, подкидывает вам тех, кто, которые у вас уже были в вашем бессознательным. А это те, которые когда-то мама сказала, это соседка, подружка, в социум, книжка, книжек начиталась. Или приходят такие же и будут тебя носом клевать, еще больше твою самооценку уничтожать. Вчера вела консультацию. Удивительно красивая женщина. Ей 50 лет, но она выглядит на 30, 35 максимум. Преподаватель английского языка. Красивая, стройная, нежная. Она встречается с каким-то проходимцем. Она пришла узнать, а правильно ли она понимает, что с ним делать? Когда он ее использует, показывает ей фотографии каких-то теток с интернета, с соцсетей. Звонит и говорит ей, что вот он там э, с кем-то там шашлычки кушает, фотографии там какой-то знакомой подсовывает. Я слушаю, я, знаете, как тихо офигеваю. Вот, вот это сказано, наверное, не очень как так вот красиво, но по-другому по по не скажешь оказывается, что когда-то она его спасла, выручила, под, под, значит, одолжила ему денег, года два или три назад. Он этих денег до сих пор не отдал. У них там был секс, у них там была любовь, он дал ей нежность. Ну хоть секс-то, говорю, нормальный с ним, но так себе. Так почему ты с ним? Ну я уже привыкла, он мне, он мне пишет иногда... То есть, понимаете, она включает эту спасательницу, такую мамочку, простите, а чего хотите-то, чтобы все было хорошо. И когда мы начали с ней говорить, она даже представления не имеет, кого она хочет. Я, я честно скажу, я в шоке. Но это не хорошо, не плохо, это не потому, что мы тупые, нас же этому никто не учил никогда. Поэтому нашим бессознателям, я как психотерапевт хочу сказать вам, что в нашем бессознательном сидит, сидят те программы, те установки и те знания, благодаря которым вот мы вот это и приводим. А вот почему она уже с ним столько лет там поддерживает, там, года два или сколько там она с ним поддерживает эту связь, непонятно. Он живет вообще в другом месте. Он живет в Москве, он работает на такси, и сейчас даже у него даже нет прав, потому что у него полиция их забрала. И она снова пытается его спасать. И у нее взрослая дочка, которая, например, подает. И, понимаете, я вот думаю, а моя ли это целевая аудитория? И иногда хочется не работать уже с такими женщинами, потому что думаешь, ну, а какие же тогда другие? Те, у которых все хорошо, они вряд ли будут ходить как по терапевтам, психологам. вот, первая ошибка. Не знаю, чего хочу. Потому что когда есть боль, вы приходите на консультации, на тренинги, у вас должно быть четкое понимание, чего вы хотите, кого вы хотите. Тогда, когда вы представляете себе этого человека, какого вы хотите, ваша задача попытаться понять из знаний, которые есть в мире, которым пользуются все люди, вам нужно попытаться понять, от чего хочет он. Вот тот, кого вы себе нарисовали, да? И вот тут очень часто вылазит вот такой интересный диссонанс. Потому что если я хочу вот такого вот, вот, вот такого классного, ресурсного мужчину, который занимается бизнесом, у которого есть какой-то доход, есть какие-то ресурсы, там, дом, квартира, ну, то есть человек не на улице там где-то болтался, не попрошайничал и занимался, ну, то есть не пробивался, не, не стремился, он ничего не делал такого, Труды, труд свои не вкладывал, чтобы получить, потому что у мужчины, так же, как и у женщины, результат ваших мыслей и ваших действий, и ваших компетенций, и вашего образования, это то, что вы сегодня имеете в материальном мире. Логично? Спасибо большое за то, что вы пишете и поддерживаете, пишите смайлики в свои сердечки. Так вот давайте рассуждать логично. Часто мужчины говорят, вот женщинам бы только деньги, вот они вот так деньги, Конечно, потому что твои деньги, уважаемый мужчина, это показатель того, кто ты, что ты сделал для людей такого, за что тебе платят эти деньги. Логично, да? И когда он говорит, вот, да сейчас вы... кризис, да сейчас там не работает, ну посмотри, кто, у кого, кто работает, кто, у кого получается. Ты же не один в этом мире, есть же другие примеры. А что они такого сделали, что у них получается? Поэтому, когда женщина вот в этом узком сознании пытается его хвалить, терпеть, жалеть, давать ему деньги, на самом деле что она делает? Она обесценивает себя, как половая тряпка. Об нее вытирают ноги, и она этого не понимает. Она работает на двух-трех работах для того, чтобы прокормить себя, свою семью, еще и ему помочь. Но если вы не понимаете, что вы творите, то это учиться и учиться и учиться. А теперь дальше. Когда ты представила себе этот образ, и понимаешь, какой это мужчина, если это мужчина не тот, который таксует, у кого права забрали, не тот, который просит у женщины денег, да? а тот, у который чем-то занимается, он целеустремлен, он, у него какой-то есть бизнес, у него есть свой автомобиль, у него есть какие-то сбережения. Ну, то есть это ну, адекватный человек, он что-то пытается делать, он улучшает, он проходит какие-то трудности, и, и он получает результаты в виде материальных ценностей. А как сегодня без крова, без еды, без, без как? Так вот, когда вы себе представили, вы представили такого мужчину, надо попытаться зайти в его голову и попытаться понять, аж чего же хочет он. И вот я работаю, в, консультирую, спасибо ребятам, что они доверяют мне, потому что работала в мужском коллективе, писала научные работы по мужской психологии, много чего я знаю и как психолог, как и как женщина. Я ведь тоже, тоже женщина, у которой тоже изучаю мужчин. У, у меня был сын, его потеряла 11 лет назад, он ушел из жизни. И я очень хорошо глубоко заглянула, не только когда мы живы и не ценим, особенно когда теряем, согласны, когда мы теряем, у нас обостренное э, понимание, что произошло. Вот кто меня понимает, кто терял, кто, ваш, кто, э, кто из вас терял, кто из вас был, имел утрату близких людей, там, друзей, знакомых. Вот задумывались вы, что в этот момент особенно приходит какое-то глубокое понимание о а смысле, а зачем вот я живу, зачем, что я буду дальше, какой я вывод из этого сделаю, почему этот человек ушел, вот так, вот так и так далее. Так вот, с точки зрения психологии, если мы сейчас о ней говорим, мужской психологии, я очень хорошо понимаю, как никто, наверное, психологию, что болит у мужчин. Почему они не спят, почему они быстрее уходят из жизни, почему они переживают больше, они переживают так же, как и женщины, у них другая психология, тонкая психология. Они могут это запить, они могут это криком закричать, они могут там кулаком там кого-то, да, там и так далее. Но когда женщина, она по-другому себя ведет. Так вот, я понимаю мужчин, которые к чему-то стремятся, которые проходят какие-то трудности, у них всякие-то бизнесы, они чем-то занимаются, они постоянно думают, они, они рискуют. И они по-другому реагируют на ситуацию, чем женщины. Потому что он должен быть типа сильным, да? Вот, вот, вот мужчины там не обижаются, мужчины типа плакать не должны. А то, что у них там болит внутри, не каждый это понимает. Потому что думаем только о том, что у нас болит. Не пытаемся залить в голову и в душу другого человека и попытаться понять, что же у него там такое, да. Так вот, когда вы выбрали себе значит, образ, представили, какого вы хотите, написали, расписали, мы это будем более детально делать уже на программах, потому что, понятное дело, что за каких-то полчаса, 30-40 минут я вам не выдам тут все, да. А так вот, когда вы себе приблизительно представили себе портрет этого, этого человека, теперь представьте, каких он хочет. Вот я знаю, чего они хотят, потому что я у них спрашиваю. И вы многие тоже полезно знать, изучать, чего хотят мужчины. И ты смотришь, ага, если мне 63 года, например, там, или 65, там некоторые женщины, или там 55, она хочет мужчину помоложе. Какой тебе нужно быть интересной, ухоженной, уверенной в себе, умной, мудрой, сексуальной, женственной, чтобы мужчина пошел на себя, который ты старше. Я это понимаю, потому что когда ко мне приходят помоложе мужчины, там и сайты знаком, и в соцсетях, я спрашиваю, а что такого в тебе ты во мне нашел, почему ты значит, на меня внимание, ты же видишь, я старше тебя. И я вижу, что они говорят. Потому что, по сути. Любому мужчине нужна женщина, на которую нужно равняться, на который, которой нужно тянуться. Она должна быть уверена, ухожена, мудрая, интересная, Понимаете, уверена в себе, не какая-нибудь мышка забитая, серенькая. И потом, когда молодые к вам будут, там часто пишут, вот молодые на 10-15-20 лет там липнут. Посмотрела на ее фотографию, посмотрела, что он ей пишет. Понятное дело, да и сама ты понимаешь, что он только хочет чего? Или сексу, или денег от тебя. Но ну, это же надо понимать. Но мы летаем в облаках и ходим в розовых очках. Это не хорошо, не плохо. Я тоже когда-то ходила в розовых очках. И я сейчас говорю уже, потому что я типа уже теперь умная, да. Вот когда вы понимаете, кто перед вам, ваша задача подумать, а соответствует ли вы его образу? И как бы немножечко свои аппетиты чуть-чуть как бы адекватнее представить. Так вот это вот, понимаете, первая ошибка, на которой я остановилась сейчас, которая связана с тем, я не знаю, чего хочу сама, нету четкой картины, нету четкого понимания. Вот так вот, вот я что там вот что-то там вот летаю в облаках, вот, а бессознательному. Нужно дать конкретную картинку, понимаете? Потому что это как пиксели. Кто из вас понимает, что только и пиксели? Так вот, в бессознательном нужно дать картинку с большим количеством пикселей. Больше характеристик, потому что вижу, слышу, ощущаю. Это так мы воспринимаем мир. И вам нужно использовать ретикулярную информацию мозга. Вообще мозг по назначению. И этому надо учиться. Тогда больше вероятность, что к вам придет ваш человек. Понимать, чего хочет он, когда вы уже представили картинку. Тогда будет трезвый рассудок, потому что встречаемся мы, выбираем человека по эмоциям, по химии, да, а строим отношения через трезвый рассудок. Потому что если вы трезво строите только вот там вот умом, ну, редко там бывает, бывает, конечно, когда люди там уважают друг друга, а потом превращается это в любовь. Такое тоже есть. И, кстати, лучше по расчету строить отношения, чем по эмоциям. По, статистика показывает. Угу. Но об этом детально в каждом случае это свой э, момент отдельный. Но когда вы на эмоциях строите, я в свое время строила на эмоциях, <связывая> потом проходит время, открываешь глаза, думаешь, боже, куда дылались мои очи. Да? У вас есть такое? А дальше потом начинаем. Кто-то умнее. Кто-то учится, изучает, кого-то жизнь учит, кто-то сам мудреет, кто-то приходит и платит деньги, чтобы научиться быть другим человеком. Потому что какой вы, такой к вам и приходит. Это понятно, да, с первой, с первой, первой ошибкой. Вторая ошибка у женщин на сайтах знакомств. Женщины быстро сливаются. Попробовала, ай, не получается. При всем при том мы не знает, что у других это получается. Да, это случайно получилось. Да это судьба такая. Конечно, судьба такая. А с какими фотографиями ты вышла в, на сайт знакомств? Ты подпираешь дерево и обшарпанный э, какой-то забор, я утрирую. Ты сидишь там э, в штанах, руки скручивало на какой-то лавочке. И ты хочешь, чтобы к тебе приходили какие мужчины на тебя обращали внимание? Ага, вот это к тому, что мета-сообщение. Вот то, что вы светите, то и приходит. Кстати, после регистрации на мастер-класс, который будет завтра, вы получите уникальный подарок. Чек-лист, как грамотно сделать свой образ на сайтах знакомств. Потому что нет второго шанса для первого впечатления. Человек зашел, глянул, о, вот тут начинается диалог. А вот как там уже общаться, как говорить, как определять, это ваш человек и это, это не ваш человек, это аферист или это просто виртуальщик, который сидит там годами на том сайте, он как пришел полистать, посмотреть, поприкалываться, все равно что на инстаграм, вот зашли, там фотографии полайкали, посмотрели, есть люди, которые приходят только посмотреть. Они боятся строить отношения, они боятся вкладываться, мужчины в частности. Они привыкли, что женщины просто так легко дают время, эмоции, тела свои, заботу свою, и они хотят вкладываться. Поэтому здесь тоже вариант, что как вы себя подаете, и как нужно говорить и общаться. И об этом мы будем говорить завтра на мастер-классе, тоже буду выдавать более детально. Поэтому, кому интересно, милости прошу, в шапке профиля под этим видео будет... Ссылочка на сайт знакомств, на мастер-класс на сайт знакомств на завтра. Кто-то будет слушать его в записи, возможно. Дальше. Это вторая ошибка, быстро сливается. Попробовала? Да, там все такие, да. А на самом-то деле, это ведь не просто пойти в музей посмотреть картины, понимаете? Это труд. А здесь нужны навыки. И если вы с помощью тех навыков, которые у вас есть, тех вот умений, вы пришли к тому сегодня, что вас унижают, что у вас не тот мужчина с вами, или вы одна, что вы такого делаете, что вы сегодня имеете вот тот результат? А здесь нужно терпеливо, Новые навыки, общения говорения Этому надо же тоже учиться, правильно? Поэтому это вторая ошибка, что быстро сливаются и не, терпеливо не идут своим целям. То, то есть, а вот не получилось, а что еще? как А еще, а еще. Потому что за усердие нам посылается, правильно? Дальше. Третья ошибка, большущая ошибка женщин. Если мужчины такие встречаются, то все такие козлы. Все такие вот, и там нечего делать. Опять же, а все ли? Если вы на сайтах с миллиарды людей, и вы четко пропишете, и вот фокусом внимания запустите вот это вот свое, чего вы хотите, придет вам этот человек. Это вероятность намного больше, чем вы просто ходите, да, там сидите, и переписываетесь там месяцами, годами с одним и тем же мужчиной или с другими. Об этом мы завтра будем детально говорить, сколько нужно переписываться, и когда приглашать на встречу, и как, и так далее. Более детально завтра расскажу на мастер-классе. Так вот, если мужчины все такие, и вы в себе не ищете причину, это ваша третья ошибка, уважаемые леди. Потому что, когда вы выходите на сайт знакомств, куда бы вы ни шли, ваша задача внутренне включить солнышко и улыбаться, даже если пришел какой-то, извините, отпустить его с Богом, заблокировать и дальше идти. Да, не всегда получается это с Богом, бывают такие разные случаи, когда больно, неприятно. А как вы хотели? Без труда не выловишь рыбки из плода пруда. Отношения – это труд. И не просто... Вот вы встретили человека, а потом еще нужно ставить цели, а как с ним дальше жить, так чтобы эти отношения были красивыми, и здоровыми и комфортными. Потому что многие женщины, те, кто ищут замуж, они на этой цель, на этом цель заканчиваются. Почему потом мужчины изменяют? Вот сколько фильмов таких есть, какая-то терпила, там, ты терпит богатых, значит, там. Она там такая вся золушка, и там как в кино приходит какой-нибудь там мачо или какой-нибудь там герой, ее спасает. А, тот же там «Москва слезам не верит» на этом фильме «Мы все выросли», что вам надо какого-то сантехника терпеть, который просто манипулирует тобой, который не принимает то, что ты тоже чем-то занимаешься. Она вот прям вот «Я так долго тебя сдала!» Это же нам вот много так программирует наше сознание, что нам нужно терпеть. Терпи, доченька, терпи, доченька. Бог терпел и нам велел. Пусть лучше свой бьет детей, чем чужой будет бить. И так далее. Кто меня понимает, о чем я? Так вот, когда женщины винят, что мужчины такие, они на самом деле безответственная эмоциональная незрелость, дети, дети и подростки это называется. Или наоборот, близком вот я такая, я плохая, я вот там вот, и, наверное, нет мужчин таких, и вот я такая вот, кому я нужна, это тоже безответственность, потому что это выгодно включить вот такую вот жертвочку, и, кстати, это касается и здоровья, то мне пороблено, то мне порчу нанесли, то еще что-то. Как послушаешь, вот иногда думаешь, Господи, неужели такое сегодня может быть в 21 столетии? И смотришь, образованные, интересные люди. Но от нежелания расти, проходить трудности, люди прячутся за болезнями, за мамой, за папой, за жертвочкой. Понимаете, о чем я? Кто понимает, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. И вот те люди, которые сейчас меня слушают, те, кто просто слушают, они ведь пришли получить информацию. Они же слушают, они не уходят. Значит, для них это интересно. И вот я прошу поставить плюсик. Они ничего не делают, просто смотрят. О чем это говорит? О том это говорит, что люди незрелые. Они пришли только взять, а ничего не дать. Даже ответить, поставить плюсик или там какой-то там... Они этого не делают. Я знаю, о чем я говорю. Мне не надо ваша там похвала, хотя это тоже приятно. Но когда вы не благодарите, вы не отдаете, вы только берете. Вот сегодня женщина была с утра. Она ходит по бесплатным э, консультациям. Там ей гештальт сделали за полчаса, она какую-то тему решила. Там за 15 минут с каким-то психологом там пошла в какой-то центр. Сидит на антидепрессантах. Какие-то деньги куда-то вложила, там ее забрали эти деньги, там украли у нее эти деньги, там кто-то яблопошил. Так если вы не платите себе, то у вас забирается все равно. Это есть баланс. Спасибо большое за ваши плюсики. Угу. Вас, поймите, мы часть этого мира. Каждая наша, каждый ну, человек, знаю, мы частичка этого мира. И если вы привыкли только брать. А частичка в мире стремится к балансу, золотой середине. Понимаете? если вы только берете, жалуетесь, да вас еще больше будет наказывать. Заберет от вас, если вы для себя жалеете. У вас на себя нет денег, у вас есть деньги на этих мужиков-козлов, которых вы там э, жалеете, деньги им даете, обстируете. Ждете, пока он приедет, не приедет. Все надеетесь. У вас заберется деньгами, здоровьем, еще чем-то. Как вы этого не понимаете? То есть это о чем я сейчас говорю? Это уровень взросления. Поэтому, друзья мои, дорогие, я говорю да глубокие вещи. На основании глубоких вещей у вас расстраивается сила, внутренняя сила. Вот то, что вы растеряли, будучи детьми. Я на собой тоже постоянно работаю. Я не совершенно, Ого, для совершенства еще как... «До неба на карачках», как говорят. Но то, что я сейчас знаю и применяю, и даю людям, и как они растут, стартуют, как они пишут это во своих отзывах, своих анализах, я думаю, «Господи, спасибо тебе, что хоть этому человеку я смогла помочь, этот человек меня услышал, а другие просто ходят толпами, слушают и нихера не делают». Почему я сегодня говорю, что сегодня в интернете можно найти себе любимого человека? Прокачать свою уверенность. Не так страшно делать какие-то шаги, потому что вы поговорили, пообщались, видите, что человек не то, вы послали ему там спасибо, закрыли, заблокировали, дальше пошли. Попереживает, а, конечно, сердечко будет идти чуть-чуть вначале. Ну, я знаю, как это. А дальше вы идете. Это третья ошибка. Когда вы вините что кто-то такой, такой не такой. А потому что вам до тех пор будут приходить такие, извиняюсь, козлы, которые от вас будут унижать, вы будете терпеть, вам перо засунут, вот я девушке этой красивой говорила умной, вам будут, представляете, что вам перо засунули под ребро и так прокручивают. А вы говорите, ну я ж люблю его, он в душе хороший, я это понимаю. Может быть, я его. Может быть, он лучше станет благодаря мне. мне. Простите, а вы что, доктор? Он, вы нанимались ему быть доктором? Вот смотрите, вот сейчас я с вами работаю, да? Придут, зарегистрируются на мастер класс завтра, какое-то количество людей. Придут, не придут, то уже. Ну кто-то придет. Значит, кому-то я чем-то зацепила, и вы начнете работать над собой. А кто-то как бараны дальше пойдут. Как бараны, как, как овцы. Мы все бараны, и я такая же. Но есть люди, которые хотят из этого стада вырваться и быть чем-то. Я. Когда-то я это тоже в этом была. Сейчас я говорю именно так. Кого-то, может, зацеплю, больно сделаю. Но я специально так делаю, чтобы кого-то из вас оттолкнуть и простроить себе вот это я. Так вот, кто-то придет. И будет работать, пойдет на бесплатный, потом пойдет на консультацию, потом пойдет в программу, вложит в себя денежек, нормальненько так инвестирует в себя. И дальше вот там поднимут вас вселенная, люди, обстоятельства поднимут вас, как на крыльях. А кто-то пойдет дальше, и это нормально. Поэтому, если вы ищете причины в ком-то, или наоборот говорите, что вы бедные и несчастные или бедная и несчастная овечка, жертву включили, денег у вас нет, там э, все против вас, Признайте себе честно, что вам выгодно быть там, где вы есть. Это вторичная выгода. И это надо просто понимать. Так вот, это третья причина, когда мы ищем причину других, или слишком, говорим, ну я такая, ну а что я могу сделать? Ну, хорошо. Но ты же мама, у многие есть, у которых есть дети. Какую-то программу ребенку передаешь. М? А это передается по ДНК. Как твой ребенок, когда ты сидишь дома, недавно был мужчина на консультации, говорит, жена не хочет работать. Он такой ответственный, правильный, у него там полная чаша у них такой трудящий. Он говорит, она становится мне неинтересной. Потому что она сидит дома. Она включает вот это вот страшно с людьми общаться, страшно и то, страшно и это. Она, я говорю, ну ты когда брал ее замуж, ты видел, да, я видел, но я думал, что она включится. Но там родители поддерживают, как-то пытаются тоже где-то поддерживать. иди работай, чего-то учись, Становись как-то, ну, как-то в социуме себя проявляй. Она там включает там.. Что ей страшно, что а вдруг не получится. Ну то есть цепляется, вот как бы только ничего не делать. Хорошо, а сколько вашей дочке? 12 лет. Дочка любит его, ну и мама, естественно. Она занимается дочкой, там кушать готовит, там ребенка в школу провожает, уроки делает. Все, вся ее функция. Но она становится серой, никакой. Становится просто пресной. Я говорю, хорошо, вот ты хочешь, чтобы она работала, хочешь, чтобы она была интересной в социуме. На случай, если если вдруг со мной случится, чтобы она могла адаптироваться в этом мире. То есть мужчина сам переживает об этом. Ну вот она там не хочет пока. Я говорю, хорошо, а вот вы оба любите дочку. Вкладываете в нее, обучаете ее. Представьте себе, что она пошла в мир, и манкиду, манкирепит, она же взяла программу мамы. Вот не такой, как ты. Че, чему вы научили дочку? Какой пример мама подала дочке? Так задумайся чуть-чуть. Поэтому если мужчина хочет, чтобы женщина менялась, то нужно думать делать что-то мужчине, чтобы женщина захотела поменяться. Но это тоже последовательный труд, это тоже работа, это тоже мучиться надо. Поэтому четвертая, прича, прича, четвертая ошибка. Вкладываться... Инвестировать в свое развитие, жаль денег, на лекарства, на внутренние негативные состояния, на болезни, которые потом возникают от них, у нас деньги находятся. А вот инвестировать в себя, мы жлобимся. Так откуда же, если женщина хочет... Или мужчина тоже. Сейчас мы про женщин говорим. Если женщина хочет классного мужчину, и она стоит 3 копейки, она ходит по бесплатности. Понимаете меня? Так откуда же возьмется Там подхвачу, там подхвачу, там что-то спрошу. Там какой-то курс куплю, там какой-то вебинар послушала, какие-то знания услышала. Я иногда спрашиваю... Откуда вы пришли? Там, с Инстаграм, с Ютуб? И чего вы пришли? Ну вот мне нравится, как вы говорите, вот я там да. Ну а дальше что? Ну послушали вы, как говорит человек? Ложится вам, стучитесь. Есть всегда предложения, есть всегда консультации, какие-то вебинары. Не ждите. Потому что потом придет время, когда вам будет уходить время, придет из жизни. Вы очень многие будете жалеть, как и все мы жалеем, что мы чего-то не сделали. Вот. Это четвертая причина. Когда вы зашли на сайт знакомств, вы не вкладываетесь. Например, нужно сделать хорошие фотографии качественные. Нету денег на фотографии. Нет первого шанса, для, второго шанса для первого впечатления. Да, нужно какую-то сотку долларов вложить на хорошие фотосессии. Может меньше. Не знаю. В каждом городе свое. Возьмите, в, после регистрации получите подарок, чек-лист, как делать фотосессию, правильно, грамотно. Да, нужно сайт искать не там, где они сидят там, бездельники какие-нибудь, а сайт, где нужно там хотя бы 10 долларов в на месяц надо платить за него. Это большие деньги? Нет. А побывать сразу на нескольких сайтах? Слабо? В себя же нужно инвестировать, вкладывать. Спасибо большое за вашу, за вашу реакцию, друзья. Поэтому, если вы в себя не инвестируете, на том же сайте знакомств, ну откуда же вам придет, елки-палки? Во все нужно инвести, вкладывать. Вот вы начинаете бизнес. Вы как ищете своих клиентов? Через рекламу. Реклама стоит денег, правильно? Некоторые не хотят делать бояться начинать свое дело, потому что у них, во-первых, знание, там думаю, богато грошей требую, надо много денег, но если хочешь получать много, то много много это сколько, тоже надо знать, понимать нужны вклады, поэтому хочешь взять, отдай прошла какой-то тренинг, интенсив, программу не получил результат, значит не делала все, значит не доработала Значит, меньше усердия проявила. Значит, нужно было еще дорабатывать, еще дорабатывать. Не бывает по-другому. Понимаете? Если вы пришли только позаглядывать, что-то купили, посмотрели, там сделали, э, лишь бы как, то так и будет лишь бы как. Везде нужно усердие. Поэтому на сайтах знакомств сегодня, как никогда, можно найти любимого человека. Вопрос кого хотите, чего хочет он, свое позиционирование, инвестиция в себя, усердие, последовательность действий. И все. И среди миллиардов людей найдется, наверное, тот, который ждет вас. Ваш, у вас должна быть, должно быть стремление идти ему навстречу. Потому что я знаю очень многих людей, которые мужчин, которые ищут женщин. Мне говорят, ну вот не с кем говорить. Или она в политику, там вчера с таким интересным мужчиной говорила, уже говорит, до свадьбы дошло. Но начали общаться по поводу политики, и она вот только вот стоит на политике, и только так, чтобы было по ей. Но это же бред. И слава Богу, что у вас разложилось, рас, ну, распалась эта свадьба, вы не состоялись, потому что это были выбранные годы. На уровне ценности, если вы совпадаете, значит у вас лучше пойдут хорошие, конечно же, ваши отношения. Но даже если вы не совпадаете там по политическим взглядам, значит есть что-то, что вас устраивает с этим, этим человеком. И эту тему вы не трогаете вообще. Но это деликатность, это гибкость, это дипломатия, это мудрость. А этому надо учиться. А этому надо учиться. Понимаете? Потому это важный фактор. И самый глав... самая главная ошибка, я уже о ней говорила, но отдельно хочу подвести. Пытаются женщины лечить Будучи, будучи мамками, вот он со мной станет лучше, вот я помогу ему в бизнесе, я помогу его поддержать, я дам ему денег на развитие, я дам я одолжу ему денег и так далее. Это грубейшая ошибка. Во-первых, вы сразу соглашаетесь на само, низкую самооценку. Во-вторых, конечно, бывают случаи очень редкие, но когда вы даете деньги, но там должна быть очень чуткая договоренность и не смешивать деньги с постелью. Не дай Господь. Это надо такое иметь. А если даже смешали, то нужно иметь трезвый расклад в голове. А как правило, те, которые дают деньги, там трезвого расклада нет. У них комплексной полноценности, у них мамка, учительница, лекарь. Поэтому она говорит: ну вот он хороший, я думаю, что он станет лучше. Я помогу ему стать лучше и этим она светит своей главным это сообщением, что в ее жизни не было отца, который ее не учил, не поддерживал, не хвалил, не дал ей примера. Этим она подчеркивает, что она нигде не училась, не работала над собой, никаких тренингов не проходила, никакую трансформацию мозга не делала. Она в свои зрелые годы в свете своей инфантильностью, потому что мужчина, который ниже статусом, который не может вам дать, чего вы хотите, вы уже в зрелом возрасте, там за 40, за 50, вы вряд ли сможете его мотивировать. Если он до этого ничего не имел, у него ничего за душой нет, не придумывайте себе проблемы на свою пятую точку. Но и женщина этого не понимает. И потом не удивляется, что их обводят вокруг пальца, по морде дают, унижают их и так далее. Ну, это уже как бы в целом есть программа Служанки в королеву. Завтра я тоже вам о ней расскажу. А на мастер-классе завтра мы будем говорить про сайты знакомств. Покажу вам, что лучше говорить, как говорить, как определять, что это ваш или не ваш, как определять Альфонсову, как определять аферистов, как определять, как с ними общаться, которые вроде как нормальные, но вы не уверены. Бывает так, что мужчина фотография такая простенькая, никакая. А там довольно-таки интересный человек со своей историей жизни. Он готов, и он готов, чтобы была с ним женщина. Женщина, а не служанка, а не подросток, который обижается, ругается, не та, которая оценивается за три копейки. Да никому мы жертвы половой тряпки не нужны. И мы сами выбираем, когда идем на роль половой тряпки. Понимаете, мои хорошие? Мало того, мы мужчин портим. Вместо того, чтобы его поддержать, договориться, а слова это вообще отдельно, отдельная тема. Дам, дам слова вам отдельные, и масса бонусов, книг написанных на этот счет. Слова... Как убивают, так и поднимают. Поэтому, когда вы понимаете, кто перед вами, вы знаете, как закрыть отношения или как поднять его, как сказать ему, как понимать, что он за этим, что он за этим показывает. Если он говорит, что у него прошлый брак, вам нужно так задать вопрос, почему он распался, чтобы не его пытывали да? его, а так задать вопрос, чтобы это было красиво, деликатно. И от того, что он ответит, вы уже поймете, кто перед вами и почему там брак распался. Понимаете? Вы узнаете, кто он на самом деле. Поэтому этому надо, конечно же, учиться, чтобы сократить время поиска. Почему я говорю, что за 30 дней можно найти своего мужчину на сайте? Конечно, можно. Если вы знаете, как. Разбираетесь в мужской психологии, знаете, какие фразы надо говорить, понимать их, чего они хотят и так далее. Конечно, можно. Это не ловушка, это не маркетинговый ход, как за 30 дней найти своего мужчину. Можно. Но это надо знать как. А за это нужно платить. Иначе рассказывайте себе и другим, что у вас нет денег. Да и не будет. Если женщина хочет достойного мужчину, при этом она служанка, она не умеет договориться, она не умеет выразить свою мысль, она не умеет и не слышит его, не знает, чего хочет он. Да ты мне жизнь, раздай, раздай, раздай, раздай, раздай, раздай, раздай, раздай, и так далее. Вот так у нас происходит. Ну, собственно, вот и все. Но на пока, я думаю, хватит. Более детально ссылочка в шапке профиля под этим видео на сайте, про сайты знакомств. Расскажу вам завтра. Более детально. Часа полтора-два у нас будет мастер-класс. И я вам желаю хорошего дня. Денис, рада вас видеть, очень рада вас видеть. Вы где-то пропали, и сейчас я рада вас видеть снова. Поэтому, друзья мои, сайт знакомств – это возможность себя сделать из себя женщину уверенную. Вот, опять же, вчера общалась с мужчиной. Классным, ресурсным мужчиной. Кстати, буду для него искать э, женщину. У него решение вчера. Есть такие мужчины, умный, продвинутый. Э, с таким мужчинами можно строить отношения. А грамотный, образованный, у него есть свой вид деятельности, он зарабатывает. Живет в другой стране, русскоязычный наш. Ну вот он ищет себе такую женщину, но не может найти были попытки, он говорит, я не разбираюсь в них. Хочется уже семью, хочется уже постоянных отношений. 43 года. И я очень хорошо понимаю этих мужчин. И я очень хорошо понимаю женщин, потому что сама женщина. Поэтому сайт знаком сегодня, особенно когда мы в изоляции, это возможность прокачать себя. Свои женские качества, свою гибкость, свою коммуникабельность. Умение выстроить правильные слова. Я для этого буду давать вам специальные слова-шаблоны есть, у меня прям, прям чит-листы уже вот, бери и делай, применяй. Потому что это понятно, что так сразу, вот, я уже более 20 лет работаю, более уже, наверное, 20, надо посчитать, я уже, наверное, более 25 лет работаю в психологии, тоже не считаю уже, как старопахно-сортиво. И я сама уже пишу книги, их просто вот Прямо беру и пишу, потому что каждая консультация – это новая, новый человек, это новая судьба, это новые проблемы у человека. Ну, они похожи, в принципе, но какие-то нюансы. Но, и, и ты уже понимаешь, что можно дать в ответ на такую боль. Как эту боль можно закрыть. Потому что сайты знакомств, 40% по статистике у нас на сайтах знакомств люди находят сегодня свою, свою половинку, своего человека. Понимаете? Значит, использовать всю стратегию. Всю стратегию, чего хочешь. Зачем? Почему? Что делаешь? Ну, как как маркетинге, как, как делаем маркетинг в бизнесе. Да, вот Кто меня слушает, кто из вас бизнесом занимается. Так же самое везде. Не нужных отсеивая. Выбирай тот, который нужен нам. Женщина, которая окружает ее там, 5, 7, 10 мужчин, которые она выбрала, и потом с ними общается. И выбирает среди них. И все. И у вас. Так что на вебинаре завтра будем разбирать какие-то примеры, как общаться, как э, не слететь, чтобы.. Ну что часто говорят, вот пришел мужчина, появился, а куда-то пропал. А что ты говорила ему? А что ты писала ему? Какую-то ерунду. Стандартность какую-то написала, какую-то банальщину. И ты попадаешь в разряд кого? Таких же всех серых уточек. А таких тонны. Поэтому говорят, ой, много женщин, меньше мужчин. Да, женщин больше. Но какие эти женщины? Серые уточки, банащина? Или это какие-то особенные женщины? Умные, тонкие, трезвые, понимающие мужчин, понимающие их психологию. Понимаете? Вот такая вот штука. Хорошо, сразу после, мастер, после регистрации на мастер-класс вы получите чек-лист, как грамотно создать свой образ. Обычно я этот чек-лист, этот образ продаю за деньги. Сегодня я даю вам его в подарок. И жду вас, конечно же, на мастер-классе завтра. Подробности по ссылочке. Всех благ.